Посмотрите на вот эту коросту или налет, как можно назвать, на побегах сирени. Вот такие вот в 2-3 миллиметра небольшие, похожие на запятую насекомые. Это яблонная запятовидная щитовка. Вот Можно, наверное, ее сейчас счистить, немножко будет здесь посмотреть на это насекомое. Насекомое очень оригинальное. Ни ручек, ни ножек, ни лапок, ни головки. Один рот под восковым щитком. Вот этот восковой щиток закрывает ее и от насекомых, и от препаратов, которыми можно было бы с ней справиться. И вот такой коростой покрыты здесь все побеги. Даже прививки, привитые побеги здесь покрыты налетом из вот этой щитовки. Мало того, что она так же, как и тля, сосет соки очень активно и истощает растения, она еще и, в общем-то, очень недекоративна. Справиться со щитовкой труднее, чем со всеми остальными. Здесь контактные препараты типа фитоверм, фуфанон, децис не помогут. Помогут только системные препараты, такие, которые впитываются внутрь и делают ядовитно все растение, То есть, октора, тамрек, конфидор. Вот Именно такими препаратами, по инструкции, нужно опрыскивать растения только после цветения, чтобы не потравить опылителей. Сирень сейчас отцвела, и вот сейчас можно провести обработку по листьям, просто опрыскать листья раствором октары или танрека, например. Эти препараты также, прежде всего, октара впитываются корнями, можно сделать полив октарой, и у вас... Щитовка погибнет. Конечно, она не облетит с этих веток. Как ветки в коросте были, из нее такая не останется. Называется это яблонная запятовидная щитовка. Но поражает она не только яблоню и сирень, как здесь. Она поражает и рябину, и различные породы из-под семейства яблоневых. И разные другие культуры. Много всяких. Сейчас на навскидку. Не скажу, но много. Пород она поражает. Много, где ее можно увидеть. Но это основной бич яблони, рябины, сирени. Посмотрите, пожалуйста, на эту прелесть. Я имею в виду не только извитую лещину. Это лищина форма конторта. У нее извитые побеги, как у икебана, такие такие, вот вьющиеся, спиралевидные. И даже извитые листья. Это не признак болезни, это признак сорта. Что это декоративное, красивое растение. Но еще хочу обратить ваше внимание вот на эту прелесть. Вот это вот называется акацевая ложность щитовка. Насекомые очень похожие на щитовку. Вот она. Но не менее вредоносная, чем она, хотя относящаяся к другому виду, к другому роду, не щитовки. И вот эти вот похожие на черепашек ложность щитовки. Точно так же сосут соки, вот их яйца, вот этот порошок, они уже готовятся, в общем-то, к тому, чтобы вылупиться из яиц. Вот этот вот щиток отмершей самки, под щитком вот этот порошок, это яйца. Очень неприятное существо, точно так же, как и щитовка, практически недоступно под своим щитком ни для насекомых хищных, ни для препаратов. Так же, как и щитовка настоящая, яблонная запитовидная лечится неоникотиноидами, препаратами, такими как Актора, танрек Конфидор, которые впитываются и делают все растение ядовитым. Ну, пожалуйста, если у вас такая есть, то живет она не только на орешнике, она живет с удовольствием на ясене, на жимолости съедобной с огромным удовольствием живут на многих еще культурах я ее встречал и в общем-то везде она себя чувствует прекрасно вольготно задача не пропустить нажимолости обработка сразу после сбора ягод вот сейчас нажимолости ягоды созрели обработать неоникотиноидами еще одна обработка может быть проведена там через месяц например будет хорошо если вы это сделаете. Еще раз напомню, актора Танрек Конфидор относится у нас к препаратам группы неоникотиноидов.